Новый дорожный сбор лег на плечи водителей и владельцев большегрузных машин. Отныне за движение по федеральным трассам дальнобойщикам придется платить за каждый километр пути. Как новшество восприняли брянские грузоперевозчики и с какими проблемами уже столкнулись, узнал Артемий Маркелов. С 15 ноября вступили в силу несколько федеральных законов и постановлений правительства. Все эти документы и нормативные акты устанавливают специальные дорожные сборы с грузовиков тяжелее 12 тонн. Плата будет взиматься только за передвижение по трассам федерального значения в счет возмещения вреда дорогам от большегрузов. Следить за фурами будут с помощью специального бортового устройства через спутники. Но стройная система нашла камень преткновения. В Брянске грузоперевозчики с трудом могут получить заветный прибор. Дальнобойщики штурмуют региональный центр обслуживания «Платон» с переменным успехом. Многим приходится часами и даже днями осаждать офис, чтобы принять вожделенное устройство. Нет бланков, которые я мог бы сам предварительно заполнить. Все заполняется возле окна. Вот. Э -э у меня, допустим, одна машина. То есть я бланк заполнил, пришел в окошко, у меня проблема решилась в итоге за 10 минут. Но перед этим я постоял два дня. А у людей есть 5-10 машин. Вот представьте, один человек Сколько занимает времени возле окна? В начале вот четверга и пятница по 20 человек. Хотя на субботу уже было записано 90. Приборы выдают бесплатно, но их на всех пока не хватает. Без бортового устройства машины просто простаивают. А каждый день такого отдыха приносят перевозчикам серьезные убытки. Получить бокс, по-моему, вообще нереально будет. Ну, наверное, в течение недели-двух. А это все убытки, которые понесу я. У меня у самого трое детей, будет кто-то, надо их как-то кормить. У меня кончились деньги, я ну, стал на ремонте буквально перед этим. И Мне кажется, большие убытки понесет вообще многие предприятия и экономика России. Представители Брянского центра «Платон» рассказали, что действуют в рамках своих полномочий. «Я не могу ответить за поставки приборов со стороны производителя. Это вопрос скорее к ним. Вот наша задача здесь, в Брянском регионе, принять заявление от всех грузоперевозчиков и по нашей возможности при наличии этих приборов на складе выдать каждому». Центр обслуживания открылся еще 15 октября, однако многие водители пребывали в неведении и узнали о новшестве уже по совершившемуся факту. В ноябре большой поток сформировался, поэтому мы стараемся их обслужить в течение дня по максимуму. Для этого увеличили рабочий день до 8 вечера и работаем субботно-воскресенье. Но сами понимаете, в Брянском регионе около тысячи перевозчиков и сразу всем выдать чисто физически невозможно». Сейчас в очереди за бортовым устройством стоит уже 300 человек. Но большее возмущение владельцев больше грузов подогревает размер нового сбора. За один километр передвижения по федеральной дороге придется заплатить 1 рубль 53 копейки. А уже с марта следующего года 3 рубля 6 копеек. И есть еще одна причина для негодования дальнобойщиков, уже установивших прибор. Устройство иногда работает некорректно, списывает деньги во время стоянки. У нас создана специальная группа. На сайте Платон есть адрес. Оплата собака Платон Руку. Нам нужно направить эти претензии. Обещаем в течение трех дней отреагировать на эти ну, некорректные в каких-то случаях ситуации и деньги вернуть на счет пользователей. Пройдет время, грузоперевозчики, возможно, привыкнут к новшеству, платежная система будет корректно работать. Но пока же отношения дальнобойщиков и Платона вряд ли можно назвать платоническими. Артемий Маркелов, Евгений Седачев, События, Брянск.